Когда я В каком месте? есть, он тут угу. а, бывает, она, ну, лежит. Именно то было, что где-то просто лежу, а у меня шея не заткнула. Лежишь просто. Против плечи. Плечи, ну, как сказать. Вот тут как будто не боля, а как будто что-то застряло. Вот сейчас даже чуть-чуть. Тебе сколько полных лет? 15. Поясница, когда нагибаешься, болит? Да, когда часто нагибаюсь или долго держу ее в этой форме. А почему ты держишь ее в этой форме? Ну, не всегда. Допустим, иногда мне приходит, держу это помогать. Помогаешь, Поднимаешь да. что-то тяжелое? Нет, не вот этом дело. После как-то у меня спина слабая лезет, я не стараюсь. А до этого? До этого, до это этого что? Было. До этого много помогало, да? Да. У -у -у. Есть искривление небольшое, есть перекос таза, есть вот эти позвонки у тебя вылетели, поэтому да. они дают боль. Здесь тоже вылетело, поэтому дает боль. В шее смещение еще много, поэтому тоже также дискомфорт. Отсюда начинаю у тебя практически. Вот, вот, эти, вот этот позвонок вылетел, да? Болезни здесь, да? Да, да, да. Да, конечно, болезни. Эта нога сильно короче у тебя, поэтому вот этот мышца очень сильно поджала у тебя, поэтому боль здесь. А здесь мышцы практически не работают. Вдох! Выдох. Вдох. Выдох. Я знаю, больно это. Вот эта мышца у тебя напряжение все, чтобы она мне таз отпустила. У тебя перекос по ногам очень большой. А -а -а, поэтому мне нужно, чтобы твоя нога отпустила. Если не отпустит, я не смогу ее поставить. Вдох глубокий, выдох, выдох. Отлично. Молодец. Ага, молодец. Я делюсь с тобой своими идеями, потому что вижу в тебе очень большой потенциал. Ты понял? Это? Да. Если я вижу потенциал, значит он у тебя есть. Поэтому, пожалуйста, не потеряй его. Нет. Я знаю, у тебя проблемы с этим. Поэтому я иду тебя. Ты весь как струна напряженный. А струна напряженная из-за того, что себе напридумал. Из-за того, что хочешь что-то сделать, а у тебя не получается. И весь напряженный из-за этого. Надо выпускать энергию, понял? Позвоночник выровнял Сейчас мне нужен те, которые позвонки у тебя вылетели их всадить на место. Будет неприятно. Потерпеть надо, хорошо? Хорошо. Дыши глубоко. О! умница. Давай, все, молочина. Дыши. Дыши. <связывающие> умница. Дыши. Вон у из-за этого у тебя руки не имеет И рука одна щелкает, вот она из-за этого Выдох Вдох Выдох Молодец Все, все, руки болеть больше не будут Диме, Все, молодец, расслабься У меня понесет четыре, пять Все, не щелкает больше? Нет, не щелкает Ну вот видишь Вдох, выдох, молодец, выдох, молодец, живой? Да. Так, да? давай снимем, попробуй, до конца. Давай, давай, давай, давай, тяги нет в спине, нигде, ничего не болит. Нет, ничего не болит. Uh -huh. А до этого болело, как нагибался, нет? Никто? Да, могло. Uh -huh. Давай резко встал, право... Ну-ка, давай, наклонись и резко встань. Ничего нет. Другой. Две. Молодец. Там со у него боролся два раза больше себя. Но, у него очень много. Я поэтому в тот раз не взялся. Я так. Я поэтому только в тот раз не взялся. У него вылетело три позвонка. В поясничном отделе, один-два позвонка в шейном отделе. У него основное напряжение мышц вот отсюда. То есть он напрягается за счет чего-то. Он нервничает, он очень сильно возбужден. Семейная обстановка. Может быть, хочет, ну, подростковый, юношеский, может быть, хочет показать себя. Дайте ему возможность. Дайте ему возможность. какую-нибудь Дайте ему задание сложное. Но, чтобы он, но вы знаете, что он его сделает. Но оно должно быть сложное, и потом похвалить. И даже если у него не получится, вы тоже ему скажи, не ругайте его, а просто разберитесь с ним ситуацию, почему не получилось. Но не вините его ни в чем. У него сейчас очень внутреннее напряжение. У него мышцы все настолько напряжены, как будто ему не 15 лет, а ближе к 70. Это очень редко. Бывает. Просто надо разобраться, в чем проблема. Надо ли психологом поговорить, или дать успокоительного. У детей в этом возрасте это переходный возраст, да, то есть 15-16 лет, это самый дикий возраст называется. Да? вот Соответственно, здесь нужно дать больше успокоительного, давать магний, посмотреть с йодом, что у него, да то есть разобраться, сдать анализы, потому что это к хорошему не приведет. Ему всего лишь 15 лет, а у него три позвонка в поясничном отделе вылетело, несколько позвонков в шейном отделе. То есть у людей по взрослой жизни не у всех такое бывает. То есть вот ближе к 35-40 годам не у всех такое. У него в 15 лет все это есть. И, все равно. Да? И да, вахло. Главное, что У меня вах. все есть, Архандули.